Вот так этот вот, выглядит колодец. Есть тут лосиные следы с этого края. Лосиха, наверное, с лосятками. Сейчас там перейду. Там вроде покрупнее следы. Ну, все, только дождей нету. Погода потеплее, и вот на метр уровень воды пал, по -жактически. Зато есть куда фотоловушку опять поставить. Поставим на тот угол и поглядеть. Что тут, кто тут ходит? Какой там трофейный лосик все таки Вот и он копытца. И током не хватает. Вот. Больше ладошки. Будем надеяться, что он сюда часто ходит. И фотоловушка сработает. Вот с этого угла еще он приходил. Вот такие дела. Всем здравствуйте! 13 августа сегодня И у меня тут радость У меня попали пчелки Надеюсь, что попали О, блин! Ловушка год провисела И, короче, дырка в, <смех> дырка в дне Рассохла Вот за 4 года Третий рой на этом дереве Наверное, или за пять лет третий, за четыре, наверное. Был я где-то, наверное, неделю назад, смотрел, не было, еще переставил я маленько по, друг, по другим углом. Вот такие дела. Но сегодня, наверное, приеду. Тогда заберу всего три ловушки у меня в лесу стоит одну я позавчера вот, мимо на коне проезжал, она там у меня четыре года не снимаясь уже стоит специально ее я... на вороне неудобно забирать а на машине специально ехать туда нет дороги надо значит съездить еще одно дерево поглядеть за все время это у меня пятый рой на двух деревьях я два на этом было, два на другом и вот пятый на этом. Ну, вот так вот.